Не получается нашему Гайсу пройти как надо. настолько получается биться лбом об стену. Тадам, друзья! Наткнулся я на совершенно новую игрушечку под названием Fall Guys. Игра успела завоевать сердца многих игроков по всему миру. А в том числе, конечно же, привлекла и мое внимание, и мой интерес как геймера. Поэтому, ребят, сегодня специально здесь, сейчас сделаю на нее первый кратенький обзорчик. Да, это уже, ребят, не первый обзор, конечно же, в интернете, но первый обзор для своего канала Ура, игра. Ну что ж, давайте, ребят, посмотрим. Нам здесь дают подсказочки, как играть. Ну и, собственно, нам игра уже подсказывает перед началом. Перед тем, как вы примете участие в величайшем игровом шоу всех времен, времен давайте разберемся, как же тут все устроено и какие призы вы можете э, выиграть. Нажимаем дальше, смотрим, друзья. Нажмите Играть, чтобы войти в соревнование. Мчитесь на перегонке с другими 59 игроками. Преследуйте и обводите их вокруг пальца. В, случайном, в случайной подборке раундов пока не победите. Так, это, в принципе, понятно. А дальше, ребят, за участие в соревнованиях даются лавры, а за победы короны. Их можно потратить на то, чтобы принарядить своего чемпиона. А еще вы можете разблокировать специальные награды сезона, повышая свой уровень славы во время игры. Ну что ж, тоже, в принципе, принято понято. Идем дальше. Вы можете не только прыгать, хватать и делать рывок. Вам также доступно движение при помощи ВСАД и настройка камеры с помощью средней кнопки мыши. Так, ладненько, ребят, принято, понято Идем дальше, нажмите на кнопочку «Играть» в конце этого сообщения Чтобы запустить соревнование Заполучите эти кроны, Черт, возьми, друзья Я уже заряжен и готов Ну а ты, зритель, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными видосами По самым разным современным игрушечкам Таким вот, как, например, вот это, которую ты сейчас смотришь под названием «Fall Guys. Ну что ж, гайсы, давайте начинаем Нажмем кнопочку «Ок» и врываемся Вот так так вот, ребятки, выглядит мой стартовый персонаж. Имя, конечно же, так, прогресс сезона у нас здесь, я смотрю, показывается пока что никакого названия этого персонажа я не вижу. Да-да-да, давайте посмотрим, ребят, что у нас здесь есть. Интересно, можем мы вертеть этого персонажика или же нет? нет ребят, вертеть мы его, к сожалению, не можем. Так, это у нас, ребят, что такое? Это кнопочка играть, я так понимаю. Это у нас, значит, кнопочка переодевания, да. А, мы здесь можем выбрать какие-нибудь костюмчики для нашего персонажа. Мы можем перекрасить все таки нашего типа. Да, ребят, вот так вот сразу же нам предлагается, а, как говорится, конфигурация цветов У нас пока стоит вот этот Но я, наверное, ребят, выберу какой-нибудь вот такой вот цвет Он более-менее соответствует моей стилистике в целом Я думаю, ребят, кто смотрит меня уже давным-давно, тот поймет что я имел а, в виду Ну что ж, ребят, выбираем вот такую стилистику пока что а, Да, также мы, ребят, можем выбрать рисунок на нашего парня Какой же это, ребят, будет рисунок? Полосатый? В полосочку мы будем, либо как с какими-нибудь, ребят, вот с такими молниями Я пока еще не знаю, что у нас выглядит гораздо лучше Во! Шикарно! вот это то, что я искал, как раз, ребятки, кстати, лайки, черт возьми, у нас трусы из лайков, как раз, ребятки, то, что нужно для моего персонажа. Так, берем, ребятки, эти замечательные труселя и идем дальше, неужели здесь также можно подредактировать лицо, но пока что, ребят, вариантов кастомизации лица, как видите, у меня а, нет. Давайте посмотрим, что у нас еще может предложить эта замечательная игрушечка, так, посмотрим, что за верх. Какие-то костюмы специальные, но я, наверное, предпочту остаться без костюма, потому что я думаю, что если эти костюмы даются всем подряд, то очень много, скорее всего, игроков на начальном этапе будет в таких костюмах. Я же, ребят, останусь без костюма, у меня будет такой вот пляжный вариант моего Гайса, да, который будет всех, наверное, разрывать. Это, ребят, я уверен пока что, да, но посмотрим, как оно будет на самом деле. Так, ну что ж, это у нас вверх, сделаем вот так вот, без ничего. И давайте посмотрим на низ. А, снизу мы можем оставить... Так, не понял, что... А, мы можем одеть ласты. Это типа ласты нам предлагают одеть. Не, ребят, я тоже так же ничего не буду одевать. Пускай наш персонаж будет вот такой вот чистый, как говорится... Чистый вообще во всех пониманиях, да. Ведь мы только-только, ребят, начинаем играть в эту игрушечку специально для вас. Братишка, Scratch первый раз играет в эту игру. Также, ребят, можно выбрать анимации помимо костюмов. Так, посмотрим, какие же у нас анимации имеются. Так, это вот такая дразнилка. Так, это что у нас такое? Я так понимаю, вот эти циферки это означает просто циферки на клавиатуре, да, на нашей. Какая цифра, за что отвечает? То есть, есть у нас такая дразнилка, да, бе-бе-бе, она называется, но она и логично. Есть дружеское приветствие вот такое вот. Махали мы лапы своей, есть пальцы вверх, да, крутяк, чувак, ты самый крутой перец в мире, так, и следующая анимация, это вот такой вот возмущенный петушара, да, блин, грубое слово, конечно, ну ладно, возмущенный такой, значит, цыпа у нас получается, как вы видите, да, тоже дразнилочка, ну что ж, прикольно, дальше, ребят, смотрим, что у нас здесь имеется, есть еще какие-то триумфальные специальные эмоции, падение с подиума, так, нажимаем, и пока что ничего не происходит, Какая-то уникальная у нас анимация, и она пока что не работает. Так, ладненько, с этим мы разобрались, идем, ребят, дальше. Пока что, так как, ребят, у нас обзор первый, да, это игрушечки, и мы её, в нее первый раз сыграем, я, ребят, специально для вас показываю все атрибуты, которые имеются, чтобы вы для себя сделали выводы, стоит вообще в эту игрушечку играть, или же... А, нет, но лично для меня пока что игрушечка яркая и достаточно бодро а, выглядит так. Ну что ж, идем дальше, что это такое за троеточие? Так, сезон один. я понял, это у нас типа статистика какая-то, это то, что у нас сейчас есть на данный момент... А, или, или что это такое? Ага, это у нас показывается валюта, за сколько можно разблокировать. А просто так, ребят, мы их не разблокируем, потому что это, скорее всего, разблокируется за достижение э, каких-то наград. Да, заработайте славу, участвуй в соревнованиях. Я так понимаю, чем больше славы мы будем, мы будем зарабатывать, тем больше вот этих вот штуковин будет у нас разблокировано. Да-да-да, это уникальные, значит, наборы для стилистики, да, уникальная раскрасочка, также это, я что-то, так понимаю, корона, что ли, какая-то где-то, уникальные костюмы и так далее, ребят, тому подобное можно будет разблокировать. Но, ребят, это, конечно же, в процессе нам надо просто-напросто сейчас сначала хотя бы немножечко поиграть. Естественно, сейчас мы, ребят, скоро и пойдем, ребят, играть в игрушечку под названиями Fall Guys. Так, переходим к следующей вкладочке. Это у нас, ну, типичный магазин. Здесь уже мы можем за вот эти вот кроны или как они тут называются, монетки какие-то, да, мы можем здесь купить все, что угодно. А, это, ребят, у нас лавры. Это не кроны, это лавры. Немножечко перепутался с еще одними, одним типом валют, с другом. Игрушечки. Ну да ладно, так, смотрим вот сюда, ну а тут у нас настройки, я думаю, с этим любой из вас разберется. Ну что ж, друзья, пришло время уже приступить и посмотреть на геймплей, да, ведь также сегодня братишка скреч постарается показать для вас геймплей, чтобы вы поняли, что из себя представляет это замечательная новая, напомню, игрушечка, релиз которой состоялся буквально неделю назад с момента записи этого видосика. Так, ну что ж, братишка Скрэч заряжен и готов, давайте попробуем поиграем, что ж, нажмем на кнопочку играть и мы выдвигаемся вот так вот весело и бодро и задорно летит наш, наш персонаж. Только я не знаю, в какие события мы сейчас попадем. Это пока что для нас остается огромнейшей загадочкой. Хорошо, кстати, набирается у нас онлайн. Очень бодрый здесь онлайн. Видно, да, что, что не пришлось даже мне долго ждать, ребятки. А группа у нас состоит из 60 игроков. Так, ну что ж, мы видим поле действий, да, наши с вами что здесь нужно делать? Держитесь подальше от хлопающих дверей и мчитесь к финишу. Все вроде бы легко и просто, ну что ж, давайте так и сделаем. Так, вот он, ребят, мой персонаж, и еще 60-59, такие же, как я. Держитесь подальше от хлопающих дверей. Погнали, гоу-гоу-гоу! Почему я так медленно бегу, ребятки? Я что-то не понимаю или что, как здесь все работает? Как так-то, друзья, ну как же так-то? Ой-ой-ой, я вообще последний, как так? Ну, оно по-другому быть не могло. Так, а как ускориться-то? Как же ускориться? Блин, друзья, смотрите, что происходит. Братишка, Скретч вообще последний. Ай-яй-яй-яй-яй, это, ребят, я просто начинаю, за... начинаю с нуля игру. Ой, как больно, а. Не получается нашему Гайсу пройти как надо. Настолько получается биться лбом об стену. Так, открывайте срочно ворота, я бегу. Так, ребят, выбегаем, да, очень печально, я... Ох, мы можем рывки даже делать, так, а где пробежечка-то у нас? Ой, опять врезался в стену, друзья, где же пробежечка, черт возьми? Прыжок, прыжок, вас выбили, черт, побери, ребятки, первый опыт, конечно же, частенько бывает очень печальным, как сейчас в данный момент у братишки Скрэча. Какое же, ребят, мы место заняли, осталось 48, 47... Выбывают, ребят, смотрите, выбывает целая куча игроков И вот так вот, ребятки, определяются Типа победители Я же в этом, ребят, состязании вышел Только что вышел Я думаю, если мы будем, как бы, э, попадать в это состязание То у нас дальше будет кидать с теми же игроками Которые выиграли Так, ну что ж, идеальное совпадение, как играть Запоминайте изображение на плитках Как только на экране появится картинка Бегите, так, секундочки, запоминать надо Изображение на плитках Ой-ой-ой-ой-ой, ну что ж, давайте попробуем что нам здесь нужно сделать? Запоминайте изображение. Как только плитка появится, надо, видимо, бежать на нее. Так, а где я? Я себя не вижу. Почему меня перекрасили? Так, банан. И что, и что, и что? Так, ай-яй-яй-яй. Так, не понял. Не понял, не понял, друзья. Я что-то не пойму. Так, толкаюсь, толкаюсь. Так, а где мой персонаж вообще? А, я понял. Мы, ребят, сейчас наблюдаем просто за происходящим. Да, я понял. Тут можно, в принципе, остаться в режиме зрителя. Понятно, почему был, ребят, совершенно не мой персонаж вначале, потому что я сейчас в режиме наблюдателя нахожусь. Да, а вы наблюдатель за а, вот такими-то, ребят, персонажами. Как видите, вот так мы можем переключать просто на левую, на правую, на правую кнопку мыши и смотреть, как бодро и, и весело здесь играют сейчас те, кто остался у нас после а, старта нашего мероприятия. Да, вот так вот ребята пытаются здесь выиграть, да, на этой локации, ага, я смотрю, что нам надо бежать, да, ребят, надо, кстати, смотреть, ой-ой-ой, смотрите, сколько провалилось сейчас, нам нужно бежать именно на те, которые показываются на экранах, да, вот этот вот экран я вижу, так, секундочку, еще раз, или я, ребят, не совсем понимаю, что тут нужно сделать, есть какие-то условия, так, как-то можно посмотреть здесь какие-то условия, не пойму, ничего на экранах не показывается, Ага, видимо, все ждут пока на больших... Вот, смотрите, ребят, сейчас появился у нас красный. Так, так, так, и что у нас должно произойти? Что должно произойти? Ага! Типа чисто случайно, да, осталась какая-то клеточка, и кто на нее успел встать, тот остается в игре. Ну что ж, раунд у нас завершается, и опять сейчас нам покажут таблицу выигравших и проигравших. Да, смотрите, ребят, сколько у нас народу отсеялось, а вот эти ребята останутся дальше, ребят, играть а, в следующее мероприятие. Ну что ж, давайте посмотрим, какое у нас следующее будет мероприятие. Я, так как я, ребят, выбыл, я, наверное, предпочту все-таки остаться хотя бы в, в режиме зрителя. Мне нужно, ребят, понаблюдать, какие вообще игры здесь есть, потому что нам, ребят, тоже предстоит потом а, играть в эти же самые игры. Так, игрушечка называется «На грани». Это у нас гонка. Как играть не успел я прочитать. Блин, это очень печально. Так, не наступайте на ложные плитки и найдите скрытый путь к финишу. Ага. Давайте посмотрим, как же будут действовать сейчас наши друзья. Так, ну что ж, команда готова. Опять мне предлагают... Мне можно, кстати, вначале выбрать вообще любого. Так, например, пускай это будет вот этот вот типок. Да, посмотрим, как он у нас будет играть. Смотрите, ребятки. Ложные плитки это те, которые... Так, секундочку, я не пойму. А по которым уже пробежали или что? Или те, на которые еще... Или, или те, которые еще не загорелись. Смотрите, ребят, как только у нас переходит... Ага, интересно, как же так? Если честно, ребят, не совсем понятно, ложные плитки Наш, ребят, персонаж один раз выбыл и начинает сначала Так, вроде бы нормально Вот по этим белым можно ходить, а вот желтые, я так понимаю, они проваливаются а как... Ага, у нас дорожка, я так понимаю, сама вырисовывается И раунд завершен, но, к сожалению, не для нашего парня, за которого мы сейчас, ребятки, были Он тоже выбывает из игры И остаются у нас, ребят, вот столько, вот 8 Остается у нас победителей, которые будут воевать сейчас в следующем раунде Ну что ж, давайте посмотрим Продолжаю, ребят, находиться в режиме ожидания точнее в режиме зрителя в игрушечке под названием Fall Guys. Ну что ж, мне, ребята, самому интересно, как же будут происходить следующие наши раунды. Давайте посмотрим. Так, следующий раунд, он называется, как он называется? Игра в мяч. Как играть? Зарабатывайте очки, забивая мячи в ворота соперников. Так, ну это, ребят, проще простого вроде как кажется. Давайте посмотрим. Осталось у нас 8 человек. 4 на 4 сейчас будут играть в футбол. Поле очень маленькое, как мы видим. Ну что ж, погнали, посмотрим. Так, всех перекрасили специально в цвет команды. Будем, ребят, пробовать за желтых. Да, наш цвет и, ребят, смотрим. Ой, смотрите, какая атака. Смотрите, какая была, ребят, атака. Мяч. Кстати, странный футбол. Два мяча, ребят, на поле. И что, можно сразу два мяча забить во вражеские ворота? Или как? Получается так, что ли? Если два мяча забьешь, то что два глаза засчитают сразу, что ли? Ну что ж, давайте продолжаем, смотрим. Так, напряженная, смотрю, игра у нас идет на этом фланге. На левом фланге атакуют, на, на правом фланге нужно тоже держать оборону. Ребятки, давайте держите оборону. Ни в коем случае нельзя ну, дать нашему сопернику пройти так. Нужно срочно атаковать, нужно срочно. Ударить по мячу как следует У нас делает один наш а, удар Хороший такой, да, и не получается Ох, смотрите, вот это удар был Вы только посмотрите, какие страсти у нас накаляются Здесь на поле, давайте, давайте, ребятки Команда Желтых должна затащить и один гол, ребят, есть нашу пользу Плюс второй мяч почти уже в воротах Но совсем немножко не хватило удачи нашей команде Мы, ребят, болеем за Желтых За какую команду болеешь ты, зритель, напиши, пожалуйста В комментариях, смотрите, что творится один один почти, чтобы уже еще один мяч Почти, что, ребят, уже оказался в нашу наших воротах, но наши союзники, наша команда а, Браво так его отгоняют. Мы можем, ребят, переключаться также на правую кнопку мыши на предыдущего игрока. Смотрите, ребят, какая напряженная игра возле наших ворот. Вы только посмотрите на эту замечательную игру, а возле тех ворот тем временем идет ожесточенная борьба. Наш в одного пытается забить, ему мешают двое ой-ой-ой-ой-ой, этот парень явно сегодня в духе, я смотрю как смотрите, этот носатый пробивает, и почти что, ребят, не почти что, а похоже нам забил этот носатый гол он просто великолепно сейчас сыграл, но надо ребятки, срочно пытаться забить гол еще разочек давайте, давайте, я не знаю, до скольки здесь до скольки здесь идет счет но пока что 1-1, и в наши ворота полетел снова мяч, ребят, нужно срочно выбивать, медленная скорость значит, у наших персонажей, борются ребятки, как могут, вы смотрите, какой накал страстей. Давайте, ребят, открытая дорожка. Пришло время ударить как следует, но подсекают нашего одного, и он падает лицом прямо вниз. Так, ладненько, ребят, нужно поднатужиться как следует. Два мяча, нужно один из которых контролировать. Здесь жесткая атака, здесь вдвоем пытаются забить, но наш бодренько головой выбивает, спасает ворота. ой ой ой ой ой, ой. вы это видели? Вы видели, друзья, какая была сейчас опасная атака? Так, ребят, так, не нужно расслабляться ни в коем случае, иначе нам сейчас забьют огромный гол! Смотрите, был какой удар головой! Еще один удар головой! Этот носатый просто Напросто имеет офигенное преимущество. У него слишком длинный носиара и он им везде достает. Да-да-да, осторожней, сам не свались в наши ворота. А то иначе очко не зачтется, наверное, нашей команде, а зачтется вражеской. Так, ребят, надо выбивать. Надо выбивать мяч. Срочно. Давайте. Бейтесь как можно сильнее. Наша команда и впрямь бьется просто-напросто не на жизнь, а на смерть. И все стараются забить голову вражеские ворота. Вражеская команда синих. Да, друзья, до двух очков у нас игра. И побеждает наша команда желтеньких. Великолепно сыграно. А что же теперь останется этим, кто остался, ребят, 4 человека у нас осталось, но мы-то знаем, что остаться должен только один победитель, поэтому давайте посмотрим до конца, как же у нас сейчас будет дальше развиваться наш с вами игрушечка, напоминаю, что братишка Скретч выбыл сразу же в первом раунде за... из-за того, что у него отсутствует какой-то опыт а у нас тем временем следующий раунд, давайте посмотрим что у нас будет в следующем раунде Королевская заварушка, ребят, как играть? Схватите, чтобы схватить хвост и прицепите Тут, ребят, что-то очень серьезное Ну надо, ребят, срочно посмотреть и ознакомиться Как тут надо играть Потому что нам, если мы бы захотим играть в это все дело скиллов Нам, ребят, нужно будет знать, как это делать Так, так, этот персонаж смотрим Так, за какой хвост нам предложили схватить, не пойму Так, за этот шар или за что? Так один кинулся на одного, что-то у них какая-то тут заварушка. Так, куда они идут? Они бегут по каким-то столбам, возле каких-то столбов. Надо что-то искать или что? Смотрим, ребят, внимательно за ними. Смотрим внимательно за нашими персонажами Так, куда этот побежал? А, у кого хвост Надо его догнать, это догонялки Просто догонялки, и если они его сейчас догонят Тот, кто догонит, того и хвост Так, как говорится, да? Ну что ж, давайте посмотрим Неплохо у него получалось до поры до времени Но его быстренько сбили Вот этими большими шарами ой ой ой ой, -ой смотрите, не просто здесь приходится игрокам Здесь все вертится, здесь все крутится Здесь, ребят, очень напрям... Ой-ой-ой-ой Смотрите, как ему нехило Приходится в голову, получает уже второй раз Наш парень с хвостом и отбирает у него другой хвост. Так, следим за тем, у кого хвост. Отобрали, ребята, и у этого типа хвост. Тут, ребят, просто заварушка какая-то, смотрите. Все бьются за хвост, все у друг друга отжимают эти хвосты. Просто-напросто отрывает. Я так понимаю, у каждого есть свой счет определенный, да? А сколько раз он возьмет хвост? Кто, как говорится, больше? Или по времени ли они бегают, или, или под конец окончания времени засчитываться будет победа, ребят? Я не знаю, но пока что, пока что я смотрю, хвосты бодренько друг у друга отрываются, да. Это, ребят, вот такая основная задача. То есть захвати хвост, а, повиляй хвостом, но его не потеряй, называется, видимо, состязание. Да-да-да, вот смотрите, перехватил он серенький, так, молодец, бежит, бежит. Куда же он побежит нас? Ну, стол, ребят, все бегут на этот стол Очень-очень хорошо он обошел сейчас это, это препятствие Но у него быстренько отжали хвост И вот эта тут банка какая-то, смотрите, консервная банка у нас теперь с хвостом И она теперь лидирует, но у нее его тоже отжали, видимо, у консервной банки Не все хорошо, значит, с физподготовкой И он просто, ой-ой-ой, отбирает, ребят, у консервной банки опять хвост И выбегает вперед один из участников с носом, да, это у нас вот этот носатый как он, пингвин какой-то, да, у нас весело Крутится здесь, все равно не получается У него держать, я так понимаю, парни Держатся до последнего, держат просто Преимущество, время, ребят, выходит И что же, кто же победит, ребят, кто же У нас победил, раунд завершен, у кого У кого, я так понимаю, оказался хвост, то есть победил Да, ребятки, победил фангайб 54-92, вы только еще Что стали, сами стали свидетелем Этого грандиозного события И вот так, ребятки, у нас здесь происходят бои В игрушечке под названием фалгайз uh, Мы же, ребят, находились в режиме наблюдать я вам скажу, что это достаточно бодрое Бодрое было состязание Так как я, ребятки, слился сразу же в первом матче Награда у меня, естественно Небольшая, ну а для того, чтобы Получать, ребят, больше наград Нужно просто-напросто, ребятки, лучше Играть, а чтобы лучше играть, ребят, надо бы Ознакомиться, наверное, как следует с управлением. Я, наверное, сейчас этим и займусь. И продолжим, конечно же. Зритель, не отключайся. Самое интересное ждет впереди, ведь братишка Scratch попробует еще разочек своей силы в этой новой замечательной игрушечке под названием Fall Guys. Так-так, зритель, немножечко я ознакомился э, с э, управлением. На самом деле здесь всего лишь навсего есть такие функции, как прыжок, есть такая функция, как рывок на control, и есть функция захвата на э, shift, и, и в принципе все, да, на данный момент. Ну и, естественно, есть бег в Вправо, вверх и вниз, как говорится, да Мое имя, я так понимаю, находится вот здесь Это FallGuy1823 И это, это, да, это мое имя и его, и его, к сожалению или к счастью, поменять пока что нереально Каких-то настроек в этом плане, например, настроек игрока Настроек своего, допустим, профиля Здесь тоже, ребятки, особо нет Я имею в виду имя просто поменять, ребят, у нас не получится просто так Поэтому просто здесь нужно... Можно здесь, ребятки, только менять внешность, можно менять, значит... А... Можно внимать, менять, значит, анимации и все вот в таком духе. Но пока что, ребят, на данный момент, как я и вам обещал, давайте попробуем еще разочек сыграть. И еще раз, разочек посмотрим, ребятки, на возможности этой замечательной игрушечки. А ты, зритель, сделаешь для себя выводы. Ну а братишка Скретч, ребят, начинает. Вторая моя попыточка сыграть. Ищем команду. Посмотрим, какие же нам сейчас попадутся оппоненты. И сможем ли мы в этот раз выиграть. Зритель, сделай, пожалуйста, свои ставочки. Вот там, вот внизу в комментариях. Напиши, получится у меня второй раз пройти хотя бы первые. Испытания и завоевать почетное место или же нет Я, ребят, не претендую даже на второй уровень Потому что даже в первом может оказаться так Что мы просто-напросто будем кикнуты, да Ну все, ребят, загружается, ищется коли, Ищется у нас нужное количество игроков Напоминаю, что здесь собирается пачка в 60 человек И своеобразная получается у нас такая королевская битва Где должен остаться только один Один, значит, показавший лучший результат персонаж То есть в процессе, ребят, нам будут подкидываться различные события Какие, ребят, точно, я пока сам не знаю. Потому что события у нас, наверное, могут быть рандомными. Ну, либо же это вот череда и последовательность событий, которые мы наблюдали до этого. Если она будет постоянной, то тогда, наверное, мы будем проще учиться и быстрее начнем завоевывать новые места. Ну, ребят, это все только предположение. Как оно, ребят, будет сейчас на деле, я не знаю. Так, ну что ж, как играть? Держитесь подальше от хлопающих дверей и мчитесь к финише. Ну, это, ребятки, мы уже видели. Да-да-да, карта та же самая. Давайте Попробуем, ребята, улучшить свой результат. Поехали. А, а если у меня увеличение скорости? Мне кажется, что мои, значит, со со соперники, да, бегут немножечко быстрее. Ладненько, поехали. Так, 2-1, врываемся, го, погнали. Так, бежим, бежим, бежим. Ой, ой ой ой ой Дверь, дверь, дверь. она должна открыться, ребятки, эта дверь. Тут, ребят, надо прыгать. Нужно, можно иногда рывками. Можно иногда рывками перемещаться. Отлично. Пока что, ребят, вроде неплохо идем. Так, здесь сейчас закроется. Вот сюда вот, ребят, прорываемся. Отлично, вроде получается. Так, так, так, вот здесь. Где у нас открыто? Вот здесь сейчас должно открыться. Ой-ой-ой, ну ой, ой, да почему? Почему здесь так долго? А? Мчимся, мчимся, мчимся, ребят, к следующим воротам. Так, так, так, вот это закрылось. Вот это. Ой, как здесь быстро все происходит. ой ой ой ой, ой. рвемся, рвемся, ребят, вперед. Нам необходимо добежать до финиша. В дверь! Ой, как много! И я, похоже, выбываю. Я, ребят, попал? Да, я попал, но мне нужно еще ребят, одно испытание пробежать. Да что ж ты будешь делать? Неужели, братишка, Скретч опять? Я... Прорываемся! Вас... Вас выбили. Почему нас выбили-то? Я же добежал. Раунд завершен. А, те, кто добегает до финиша, они автоматически, друзья, отсеиваются уже для следующего раунда. А я слишком долго ковырялся. И поэтому опять братишку Скрэча просто-напросто списывают в утиль. Ну что ж, прошло 40, прошел 41 участник у нас. Это, значит, событие. Я все никак, ребят, не могу с этим совладать. Ей-богу, сложновато на самом деле. Ну что ж, давайте посмотрим, как дальше эти 41 человек будут биться за победу в этом о раунде, так, не детские качели так, это, похоже, не было, да, бегите ага, друзья, похоже, новый раунд у нас смотрите, ребят, после первого раунда у нас совершенно новый раунд, такого мы еще не видели так, бегите по качелям, стараясь на них удержаться чтобы добраться до финиша, так, надо, ребят, следить за, за этими событиями, потому что мне потом в процессе будут попадаться эти игры, так, ну что ж на старт, внимание, марш, наблюдаем мы вот за этим серым парнем Ага, вот так вот, ребят, у нас тут происходят игры. Смотрите, качели начинают. Качели начинает, ребятки, нагибаться в ту сторону, где больше всего игроков. Вы видели этот, этот, эту фишку? Это, ребят, было действительно круто. Так, смотрите, как только игроки на нее встают, качели начинают поворачиваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так понимаю, если здесь упасть, то можно упасть куда-нибудь насовсем и стартануть опять сначала. Поэтому надо, ребятки, здесь соблюдать не только скорость, но еще и следить, где какая качеля куда вращается. Да. Как только игроки с них убегают, она начинает... Ой-ой-ой, ты, парень, похоже, не туда немножко побежал, но парень знает свое дело. Он бежит на эту качелю домино и пробегает дальше. Да, мы, ребят, специально играем за одного и смотрим, как у нас это все выглядит со стороны. И этот парень, в принципе, неплохо справляется. Отличный выбор. До финиша остается совсем немного времени. Я хочу все-таки посмотреть, как же это так, когда ты доходишь до финиша и когда... И что должно произойти, когда ты уже на финише Так, ребят, смотрим, там двое уже добежали до финиша Да, есть на финише один Есть на финише второй, и давай, давай, давай, родной Еще один подбегает, да, кстати они, они, ребят, исчезают все, кто добегает до финиша Они исчезают, а у нас остаются Следующие ребята, которых, ребят Даже еще в начале целая куча Даже на старте, а это, ребят, все потому, что Кто не успел прыгнуть На ту или иную качелину, Тот, я так понимаю, начинает сначала И этот процесс, ребятки, длится до тех пор Пока не отберется определенное количество участников пробегают еще у нас двое да, с той стороны, я смотрю, еще человечек пробежал, да, отлично, молодцы и нас переносят посмотреть, что у нас происходит сзади, а сзади, ребят, смотрите, какая давка многие падают, просто бьются за свои почетные места но у многих, друзья, не получается, потому что здесь реально сложно удержаться вы посмотрите, какой ажиотаж, многие просто бьются носом в эту качели, Падает падают вон туда, вон вниз, обратно, весело, друзья на самом деле, очень веселая игрушечка, мне нравится Бодрая, задорная здесь атмосфера. А, понятно, почему эта игрушка уже успела завоевать сердца многих геймеров. Потому что она простая. Она насыщенная динамическими вот такими моментами. И здесь реально можно весело проводить время со своими друзьями. И опять у нас выбывает огромная пачка людей. Остаются только избранные. 30 человек у нас прошло. И эти 30 человек будут биться сейчас в следующем раунде. Ну что ж, посмотрим, сколько же, какое же у нас следующее будет событие. Да, кстати, ребят, события меняются. То, что у нас было первое событие, таким же, как и в прошлый раз, это, наверное, чисто совпадение. Следующий раунд. Давайте посмотрим. Ага, у нас вот, видите, рандом идет, ребята, раундов. Какой у нас выберется. Да-да-да. И, выбива... и выбирать у нас душевное равновесие. Перемещайтесь между. Так, между чем еще раз. А, перемещайтесь между вращающимися кольцами, стараясь не свалиться а, в слизь. Ну что ж, принято-понято. Давайте будем смотреть, как нас будут ребятки с этим справляться сейчас будут ребят вращение я так понимаю, и бочки все побежали, вращение пошло. Ага, кольца, ребят, вращаются а, друг от друга по отдельности. Вы смотрите, что происходит. Плюс еще... А, а тут еще есть нифига себе на кольцах, есть еще и препятствия. Вот это да, ребят, вот это испытание. Здесь нужно, ребят, не только следить за вращением, но еще и перепрыгивать вот через эти вот... А, через вот эти вот прорезы ловушки. Иначе наш персонаж может просто-напросто упасть. Мы, ребят, наблюдаем вот за этим сереньким. У него вроде пока что все получается. Он вроде бы пока что нормально лавирует. Здесь у нас, смотрите вас выбили, 4 из 12, 5, ага, 12 человек должно выйти из этого состязания, уже пятеро, я смотрю, упали, шестеро, упали, чем быстрее э, произойдет отбор, тем быстрее у нас закончится состязание, но тут, ребятки, да, на самом деле тоже интересно, смотрите, как у нас вращаются кольца, независимо друг от друга, и нам нужно выбирать, на какое нам кольцо лучше встать, и тогда мы, ребятки, поймем, сможем ли мы э, вы, выиграть или нет, да, пока что у этого нашего серого, за которым мы наблюдаем, получается неплохо, да, вот смотрите, туда-сюда пульсирует, да. Ой, шансы у него все были, и он выбывает, а нас перекидывает автоматически на другого такого же серого. Давайте за каким-нибудь другим посмотрим. Здесь прям какая-то давка. Я так понимаю, что игрокам можно толкать других игроков, чтобы те выбыли просто-напросто с этого состязания. Блин, какая здесь все таки жара. 10 человек, ребят, уже выбыло. 10 человек. Мы наблюдаем сейчас вот за этим динозавром который тоже пытается выжить, как и все. Он тоже уверен, что должно быть место. Смотрите, что творит этот динозавр. Он только что в наглого... Он в наглого, ребят, скинул своего, значит, союзника. Ну, как союзника. Все они здесь конкуренты друг друга. другу. Он только что его скинул. И 12 выбывших у нас, ребятки, наборно. Тем самым у нас завершается событие. Остается всего лишь 18 человек, ребятки, которые перейдут в следующий раунд. Вот такая вот табличка победителей, да, на этот раунд. Ну что ж, продолжаем смотреть дальше. Братишка Скрэч же находится, ребят в режиме телезрителя, потому что он давным-давно выбыл. Но у нас выбирается следующий раунд. Что за раунд? Давайте глянем. Рок-н-ролл называется раунд. Помогите своей команде дотолкать мяч к финишу раньше союзников, раньше соперников, точнее. Опачки. Так, вы всей команды толкайте мяч к финишу, чтобы пройти дальше. Ну что ж, давайте глянем, ребятки. Я первый раз на этом событии, как и вы, как и многие из вас, кто сейчас смотрит. Давайте посмотрим, что из этого получится. Так, у нас есть также три команды. Есть желтенькая. Я опять, ребятки, буду болеть за желтенькую. Давайте посмотрим, как у других команд. Есть, ребят, синяя команда. Толкают мяч. И есть. Красная команда тоже толкает мяч. Как посмотреть, ребят издалека, не знаю, но желтенькие пока что отстают. Синенькие лидируют. Похоже, ребята, у синих, у синих явное преимущество. Желтый, почему этот тип не помогает нашим толкать мяч? Ведь там было ясно сказано, что всей командой надо толкать мяч. И тогда мы быстрее дотолкаем. Но, похоже, смотрите. Ой-ой-ой, почему этот тип, он до сих пор здесь есть. Здесь что? Здесь можно мешать. А, они бегут, чтобы помешать, я так понимаю. Вон оно, че, друзья. Смотрите, смотрите, да, здесь можно также мешать. Начинается вообще жара. Начинается просто-напросто батл какой-то между ними. Вы смотрите, что происходит. Просто наша команда старается ос остановить мяч соперника. Вот, например, сейчас красного пытается остановить, но желтый, ребят, уже пробежал. Наша желтая команда... Не тут-то было, друзья. У желтой команды тоже проблемы. Здесь уже поджидают красные, с которыми надо бороться. Не получается. Я, ребят, я-то думал, что... Некоторые люди просто филониты, А они, ребят, знают свое дело Тут определенная тактика есть Просто-напросто толкай мяч и помешай сопернику Дотолкать мяч до конца То есть, да, действительно, здесь жаркие разворачиваются события вроде бы, вроде бы совсем немножко осталось до финиша Желтый мяч, ребят, совсем прибит к стенке Красный прорывается Ни в коем случае не надо дать красному Не надо, ребят, дать красному Иначе наша команда проиграет Смотрите, тут также, ребят, есть прогресс Ага, 100%, кстати, уже у синей команды Я так понимаю, две команды только ребят, может выбыть а, из этого состязания. Да-да-да, чтобы потом отобрать победителя. Красные, ребятки, пытаются. Нашей команде не получается. Ну, что ж ты будешь делать? Вы смотрите, какая досада. И наша команда, которую я выбрал своим фаворитом, к сожалению, не справилась с этой задачей. Соответственно, она вся выбывает. И остается у нас всего лишь 12 игроков. Ну, что ж, друзья, 12, да еще 12, ребят, счастливчиков, которые отлично играют, остались для следующего раунда. Посмотрим, что у нас, ребят, будет в следующем раунде и в игрушечке под названием Fall Guys, да-да-да, ребятки, недавно она релизнулась, достаточно веселая и задорная здесь атмосфера, я вам скажу и рекомендую сразу же в нее всем поиграть, кто любит массовые онлайн баталии, напоминаю игрушечка у нас на 60, на 60 человек, да, которые играют вот на таких вот картах, доберитесь до вершины раньше всех и схватите корону, вау, вот это серьезное заявление! Ну что ж, давайте глянем, как у нас здесь обстоят события. Кто же доберется первым до вершины и схватит эту заветную корону? За кем бы по мне понаблюдать? Наблюдаем мы пока что вот за этим непонятным стаканчиком. Из-под сока, так, ой, смотрите, какие испытания, как у нас здесь все завертелось, закрутилось, наш стаканчик бьется с динозавром, этого динозавра мы уже, похоже, видели, ой, им нехило так достается по головам, но наш стаканчик, друзья, продолжает бежать, он бодр и заряжен, и ему пока что, ребятки, везло до этого случая, но, похоже, его обгоняют вот те вот пираты. Так, ребят, смотрим, где у нас эти пираты. Два пирата у нас, ребят. Так, назад. Вот он, ребят, один пират. Уже почти что добрался до короны. Он практически является победителем. И раунд завершен. Раунд завершен. Этот парень берет корону, друзья. Офигеть, просто. Просто-напросто победитель. Просто безоговорочный победитель и чемпион. Фолга 9-5-9-8 побеждает у нас в данном, в данном, как говорится, соревновании. Ну что ж, вот такая, ребятки, у нас игрушечка Фолгас. Да-да-да. Ну а братишка с как всегда, на скамейке запасных отдыхает и всего лишь на, наблюдает за происходящими событиями. Немножечко дают ему, значит, монеток, немножечко дают ему звездочек И на этом, как говорится, спасибо. Ну что ж, братишка Стреч, поиграв в эту игрушечку немножечко, сделал для себя определенные выводы. Игрушка, то оказывается, ребят, ничего. Играть с друзьями в нее одно только удовольствие. Естественно, ставлю этой игрушечке в своем жанре 10 из 10 возможных баллов, потому что она действительно офигенная. И здесь можно весело и задорно проводить время со своими друзьями и не только. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу данной игры? Напиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Я тебе непременно отвечу. Ну, для того, чтобы, братишка, продолжал играть в эту игрушечку и пилить по ней стримы, давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и я выполню свое обещание. Это я вам, ребятки, гарантирую. Я надеюсь, мой сегодняшний первый обзор на данную игрушечку вам понравился. Играйте только в самые крутые и топовые игры. Всем приятного геймплея! Ну, а если ты досмотрел до конца и правильно написал вопрос предложений и слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео твой комментарий я покажу в начале и в